Друзья, привет! Сегодня хочу снова рассказать всем про домкрат. Тема домкраты опять. Я как-то уже показывал про подкатной домкрат зумр да. Всем, всем понравился домкратик, да. Но вот решил себе прикупить э, э, дорожный, так скажем, домкрат э, в автомобиль, да, возить в багажнике и вперся, по самое не балуйся, с этим домкратом, вот от такого производителя, ну, название не буду так называть, вот он в коробке, вы видите, да, вот, сейчас э, расскажу, почему вперся я, значит, ну, вот, причина простая, просто сыромятина, наполовину, то есть не весь, а наполовину, сейчас я его достану, снимаю одной рукой, вот он такой симпатичный, конечно же, домкрат, да, вот с такой рукояткой. Я сейчас э, покажу, э, это, э, смотрите, это про ромбовидный домкрат сегодня речь идет. Вот я э, вытащил все из коробки. Тут вот такой чехольчик симпатичный тоже, кстати, да, инструкция. И вот рукоятка, вот резиночка такая. Вот, но я купил другой ромбовидный домкрат в итоге специально в дорогу. Так, сейчас настроиться чуть-чуть. Секунду, секунду, секунду. Вот. Так, на две тонны. Что здесь сераметина? сыромятина Вот э, сам вот этот вот шкив резьбовой, да? То есть все всю резьбу слизала То есть при первой же эксплуатации. Вот И... Допустим, вот сейчас я его вращаю, да? Вот он, видите, прокручивается. То есть, вот здесь сейчас, если будет видно, хочу... вот Сейчас я его раскрою, подождите. Видите, он уже не хочет даже подниматься, в общем-то. Без нагрузки он работает, когда новый. А когда на нем машина лежит, автомобиль, то вы... Один раз поднимите ее, слеза все всю резьбу вот вот с этого, как он называется, блин, я даже не знаю, шкиф или как он резьбовой вот этот вот. Так, сейчас видите, вот я его кручу и он не не поднимается, прокручивается. Плюс вот здесь он весь какой-то разбился, то есть ну вообще не держится. Почему, непонятно И самое прикольное Вот эта вот рукоятка, <сообразил> рукоятка Смотрите, видите, она вот такая Она вот здесь вот Такое кольцо было И вот так вот этот крюк Она так разворачивается Ну и вот надо просто вращать Ну вот это оторвалось К ядре, ядре нещения, короче, разбилось <сообразил> Вот, сам домкрат, ну, вообще достойно покрашен красивый такой, да, и э, оказался никчемным. Так, сейчас я покажу другой нормальный ромбовидный домкрат, который я себе приобрел э, в дорогу, чтобы возить, да, на всякий случай. Ну, удобно на самом деле вещь. Все знают, что если нормальный ромбовидный домкрат, он очень такой. Норм, ну, тема-то хорошая в принципе. И вот я сейчас вот покажу. Сейчас видите? Вот Сейчас я покажу секундочку паузу нажму так продолжаем вот вот смотрите вот вот купленный российский железный ромбовидный домкрат то есть вот с несъемный вот этой вот Ой, сейчас секунду Ой, удобно. А, то есть вот тут у него это сталь конкретная сталь вот смотрите ничего не слизывается. Вот я им попользовался. Этим, вот смотрите, даже я его даже открыть не смог. Сейчас вот Сейчас он у меня так и валяется валяется, новенький. Как его раскрыть? Так, сейчас я его попробую. Подождите. Так, друзья, продолжаю. Вот я его. Вот я его раскрыл. Вот он, видите, поднимается. А, вот. И с прокрутом, с прокрутом. Кое-как вот его поднял. Ну, вот смотрите, вот здесь вот вообще вот резьба просто вот никак... Вот смотрите, вот, это, вот этот вот шкив, или как его назвать-то, он сыромятина, то есть вот его слезала весь. Вот так, сейчас. Ну, вот тут вот, то есть частично, вот видите, вот сейчас я покажу, вот видите вот он даже секунду вот смотрите вот я его кручу видите он прокручивается так сейчас настроится 5 секунд камера у меня как конечно как всегда не прокучится так вот видите вот он с прокрутом то есть он даже не поднимает он лишь слишком слизанный скользит то есть все это вот без нагрузки с нагрузкой он вообще просто тупо в холостую крутится. И все. Вот. А так вот он, конечно же, ну сделан, сделан прекрасно. Ну, там ну, прям прекрасно. Но ну, почему вот это вот, вот этот вот шкиф, не могли они нормально сделать. И вот смотрите, обычный российский. Значит, город сделан, вот, смотрите, сделано в России вот это елецкий на полторы тонны выглядит мощнее чем вот этот он весь завальцован неимоверно то есть так сейчас настроиться 5 секунд блин камера подводит конечно так сейчас вот то есть смотрите у него какие он весь вот завальцован ну конечно он, вот ну сталь здесь вот конкретная сталь вот это это Елецкого производства, Елецко. Елец, город Елец. Это какая у нас область? -то? Сейчас я вот раскрою, подождите. Сейчас я поставлю, вот так вот. Сейчас секунда. В походных условиях все. Так, вот смотрите. И вот. Сейчас секунд вот продолжаю да и вот вот смотрите вот он э, вот он легко и поднимается вот так вот и э, достаточно нормально вот я вот сейчас э, приспущу сейчас одной рукой оперу. вот смотрите вот он вот он спускается гладенько ровненько все это без нагрузки я сейчас покажу потом попозже э, сейчас это под машину сейчас залезу э, покажу вот поставлю то есть вот этот вот вообще не поднимает. Я его даже пробовать не буду, поверьте на слово. То есть он, вот смотрите, вот я его вот сейчас вот на, на складывание, вот смотрите, я его прокручиваю, он не хочет. Смотрите, я кручу через раз. Смотрите, три раза, три раза, значит, прокручиваешь, один раз спустился, три раза прокручиваешь, один раз спустился, вот все, вот он. Короче, не хочется плохо выражаться, а, ну, не какущий шкив. Сам корпус и сама резинка, о, видите, вот он, вот он, Хы, вот он люк, смотрите. Опа, опа, вот, это вот он слизанный, видите, сколько слизало его. А этот вот нормально стальной, повторюсь, елецкий, елецкого производства. Вот, смотрите, раз, поднимается. Вот. да видите резинка у него вот такая вот а, уже конечно сморщенная но ничего страшного ну и, то есть я я им пользовался то есть я его купил в дорогу ну большой подкатной возить с собой как-то не айс тоже а это тут вот, на всякий случай ну вот он и он по а, толщине металла и по исполнению как бы позиционируется на полторы тонны да вот а этот как бы потоньше на две тонны позиционируется плюс ну, вот это. я говорю вот это вот вот, он. вот блин вот камера сейчас секунду камера никакущая я прошу прощения еще не дорос до хороших камер вот смотрите вот раз вот. Если кто хочет, еще раз повторяюсь, себе вот такой вот домкрат ромбовидный. Да, они как бы самые такие, ну самые надежные, самые удобные ромбовидные. Вот берите вот этот Елецкий. Видите у него нормальная резьба, нормально. Никогда не слезет. То есть здесь каленая какая-то сталь инструментального типа. Вот. да, он выглядит нереспектабельно, не такой он гламурно-оранжевый, серый, как всегда. Могли бы, конечно, маркетологи и его разукрасить, и тогда бы вообще была бы бомбейская бомба. Вот, там кратная. Вот, вот тут вот, смотрите, вот этот вот крюк, то есть нормально. Вот здесь вот никакой, никакого излишества нету, вот смотрите, просто тупо. Раз, вот этот вот набалдажник, вот он здесь, накручен и завальцован. И вот здесь вот крюк вставлен, накручен и завальцован. Ну, и вот эта вот ручечка. И в сложенном состоянии она вот так вот сюда. Раз, и все. Вот, собственно говоря, вот такой вот. Сейчас я покажу, как он. Машину сейчас вот поднимет. Ну, это уже элементарно. Суть суть всего видео то, что вот эта вот дичная дичь, к сожалению, симпатичная дичная дичь, а это брутальный российский мощный там кратище. На этом пока приостановлю, сейчас я под машиной уже его покажу, как он. Так, друзья, ну вот, я его установил вот сюда, сейчас одной рукой неудобно но попробуем сейчас. вот смотрите раз вот так раз так раз и все его с достаточным усилием надо проворачивать все ромбовидные они с достаточным усилием крутятся ну поднимают автомобиль потихоньку колесо оторвалось вот видите вот и вот эти вот эти вот, вот эта резьба здесь в этом шкиве а, крайне крайне важна и, и сам шкив этот вот крайне важен в том плане в плане своей прочности то есть резьба должна здесь быть просто наикрепчайшая потому что вот это так скажем ось или как это Шкив, который раскрывает домкрат очень важен в конструкции вот, вот этих вот ромбовидных домкратов резьба не должна слизываться на том домкрате она реально слизалась и вот когда уже машина достаточно приподнята он легче начинает вращаться можно вообще выпрямить, то есть видите, он даже второе колесо задрал. Вот такая стойка получается. В вот. посадочные места специальные, то есть убирается. Собственно говоря, вот и все видео. В этом видео хотел вам показать. Тот оранжевый домкрат, к сожалению не справился, сдох. Слизалась резьба вот здесь. Имейте в виду, вот я принес его, вот он, вот у него резьба, вот она. Если сейчас камера настроится, вот она вся слизана Вот такая развалюшка, вот так вот он гуляет. Плюс вот это вот все сломалось. Вот такие два похожих домкрата. И абсолютно разное качество. У Дамкрата. серого цвета. Домкрат российского производства. Город Елец делает. Вот. Оранжевый. Это китайский, такое вот разное качество. Ну, есть китайские домкраты, конечно, и хорошего качества, говорят. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой никчемный канал. Может быть, кому-то пригодятся мои советики. Всем пока.